И снова всем привет! Ребята, сегодня в очередной раз мы будем готовить. А что вы скоро увидите. Сейчас переоденусь. Сейчас разожгем мангал и будем готовить. Готовим сегодня шаурму. Курицу мы подготовили дома, купили бедрышки, отделили от костей, нарезали маленькими кусочками. Сейчас мы будем жарить ее на сковородочке, на мангале. А пока подготовим помидоры и огурцы. Нарежем. Нарежем огурчики предварительно помытые. Собака ест огурцы. Огурцы. Вкусно, Буся? Их хрустит. Молодец, Буська. У нас Буська наша, как медведь, всеядное животное. Сегодня с помощью вот этих железных уголков на мангале мы будем жарить Мясо, чтобы оно было с дымком на сковородке. Вот так. Раз. И поехали. Масло растительное. Пусть накалится, да, Маленька? Чуть-чуть, да. Пробно забросили мясо. Все, масло шипит. Выкладываем остальную курицу. Нарежем помидорчики. При жарке на костре вот таким способом курица получится с дымком, что придаст ей более необычный вкус. Так, теперь все это дело солим. Теперь добавим перца. Перемешаем это все хорошенько. Попробуем. Курица уже готова. Берем лаваш. Смазываем заранее подготовленным соусом майонез, сметана, чесночок и зеленый лук. и жарим Вот наша шаурма уже поспевает угу. Ну что, пробуем нашу шауху М -м, Друзья, обалденно получилось, смотрите М -м. О,